Нигде на ютубе такого не видел. Поэтому я говорю. Вот такой черенок хоризонтемы. Это продолжение видео. Стоит ли его заглублять? Да, стоит. Вот у меня высокие грядки. Я его заглубил. Где-то вот так вот был в земле. Вот так вот. Ну, сантиметров 15. Ну, еще получилось. Получилось два. Вот я посмотрел. Вот эта почка вот. Получилось. И там еще одна есть. И корешок. Ну, и все. Я вот так вот под углом 45 градусов. Ножницами. Не надо ножей вот этих канцелярских. Не люблю я эту идею. Вот смотрите, какие, какие корни хорошие. И вот два уже росточка. Вот они пошли. Это одноголовая, крупноголовая хоризонтема. А тут то же самое. Вот был один корень, и получился вот даже вот э, росточек. Ну и пусть развивается. Второй стебель будет тут. И какая мощная корневая система. То есть там и думать не надо, не ни черенковать ничего. Это намного лучше, чем черенковать, потому что, ну возьмем тебе верхний э, черенок и сколько ждать, пока корешки пустятся? Тут уже, уже вот уже столько корней. Вот вам и черенок. Стоит ли его заглублять? Да, стоит. Знаете, что я еще скажу? Его стоит горизонтально даже ложить и тут делать насечки, вот я летом проверю сейчас уже куда проверять, а летом проверю идею ложить его горизонтально может даже сначала ему азотных дать больше и не одному, а несколько азотных Дальше нарастил стебель и все чтобы было больше так сказать, экспериментальная база делал немножко надрезы такие и из них возможно вот такие вот корешки то и пойдут, Но ну, не было ж вот этого корня не было, он был вот так вот мне пришел э, черенок хризантемы из интернет-магазина. Вот корешки там чуть-чуть были малоразвитые. Вот такое и все. Листья наросли, корешки наросли, еще и боковые выросли. Вот я поделил. у меня уже две хоризонтемы будет. Если бы вот так я оставил их в земле, как планировал, ничего бы не было. Ничего. А так я сейчас домой перенесу, они будут расти. Будут нарастать отдельные ну, черенки, да, которые можно черенковать. То есть биомасса будет нарастать. Ну, конечно, буду черенковать. Ну, что интересно, вот, меня вот волнует. Ну, что это? Что это за хрень? Из всех этих? Хоризонты моих? Вот это что-то ненормально. Из Избоку что-то появилось. Сейчас буду смотреть. Срочно надо оборвать эти листья. Болезнь какая-то. Это, это, думаю, не хлороз, хрен, значит, какие-то грибковые заболевания. Вот, это не какой-то там паутинный клещ. Что-то тут лупу привезти посмотреть или микроскопа нету. Что там такое?